О, психопаты канала Немиркин! Добро пожаловать! Такие сторонники, как вы, помогают нам в нашей цели распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Вы помогаете нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Спасибо за вашу поддержку. А теперь перейдем к видео. Временами мы часто забываем уделять своему психическому здоровью то внимание, которого оно заслуживает. Некоторые наши действия могут быть слишком истощающими, например, токсичные отношения или чрезмерные нагрузки в школе или на работе. Неплохо было бы отступить назад, посмотреть на свое поведение и привычки и задать себе вопрос, обладаю ли я здоровыми привычками? Или негативными? Я уверен, что у всех нас есть негативные привычки. Но сейчас самое время начать включать в свой распорядок дня некоторые полезные для психики модели поведения, в надежде, что мы сможем выработать новую привычку, на этот раз хорошую. Вот 10 полезных привычек, которые повысят ваше эмоциональное благополучие. Совершенствование осанки. Знаете ли вы, что вертикальная осанка не только считается более привлекательной в целом, но и оказывает положительное эмоциональное воздействие? Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, вертикальная осанка может оказывать положительное влияние и снижать утомляемость. Вы сутулитесь во время просмотра этого видео? Пришло время сесть прямо. В предварительных выводах исследования говорится, что принятие вертикальной позы может повысить позитивный эффект, снизить утомляемость и уменьшить сосредоточенность на себе у людей с легкой и умеренной депрессией. 2. Научитесь признавать свои чувства, хотя в данный момент может показаться удобным игнорировать грусть или злость внутри себя, ведь, по вашим словам, вам нужно работать. В долгосрочной перспективе подавление своих эмоций может принести больше вреда, чем пользы, если вы сознательно подавляете свои эмоции, это не значит, что они уходят. Наоборот, они накапливаются. Вместо этого вам следует выражать такие эмоции, как печаль, гнев или тревога тому, кому вы доверяете. Только представьте, что может произойти, если вы не позволите себе выпустить такую эмоцию, как гнев, и вместо этого позволите ей накопиться. Возьмем, к примеру, гнев. Гнев связан с ожирением, низкой самооценкой, мигренями, наркотической и алкогольной зависимостью, депрессией, сексуальными проблемами, повышенным риском сердечного приступа, менее качественными отношениями, более высокой вероятностью эмоционального или физического насилия над другими или того и другого. Повышением кровяного давления и инсультом, говорит тренер по управлению гневом доктор Шинерер. Боже, это звучит как одна из тех заумных реклам на телевидении. Нет, спасибо, веселая реклама. Пришло время выразить себя. Конечно же, здоровым способом. Гнев также может привести к бессоннице, тревоге, проблемам с самооценкой, умственному или мозговому туману и многим другим. Это только гнев. Физические и психические проблемы могут возникнуть от любого подавления эмоций. Потому что, когда эти эмоции накапливаются, они в конце концов поднимаются на поверхность и, скорее всего, извергаются из вас, как вулкан. Так что же нам делать со всеми этими чувствами? Что же, тренер по гневу Шинирер предлагает один способ разорвать этот круг, и начинается он с внимательности. Один из способов сделать это, говорит он, состоит в том, чтобы лучше осознавать, когда вы злитесь в настоящий момент, а затем посмотреть на эту эмоцию непредвзято и с любопытством. Вместо того, чтобы корить себя, признайте, что вы чувствуете, и подумайте, как справиться с этим. Итак, сделайте перерыв, если вы чувствуете гнев в токсичной ситуации и выйдете из комнаты. Представьте, что только что принесли ваше любимое блюдо, пиццу, и вам нужно поставить на паузу вашу игру. То есть коварную игру в гнев. Уровень 5. Извержение вулкана ярости. Эй, я даю вам визуальные образы. Помните, это всего лишь гнев. Но вы можете делать это со всеми своими эмоциями. Мы не всегда можем контролировать свои чувства, но мы можем контролировать свои действия, когда они возникают. Почувствуйте свои эмоции в данный момент, признайте их, выразите их в спокойной форме. Затем позвольте эмоциям выйти из вас как океанский бриз в летнем воздухе. Ага, визуальные образы помогают выпустить эмоции здоровым и катарсическим способом. 3. Получаете достаточно сна. Пришло время, когда вы получаете свои дневные ЗЭС или, лучше сказать, ночные ЗЭС. Пришло время вам высыпаться по ночам. Мои друзья Немиркины, я знаю, что вы бездельничали. В какое время вы смотрите это видео? 10 часов ровно утра? 2 часа ровно вечера? Не говори 3 часа ровно утра. Не говори 3 часа ровно утра. Сейчас 3 часа ровно утра, не так ли? Правда в том, что сон жизненно важен для вашего психического здоровья и эмоционального благополучия. Сон помогает восстановить и обновить все клетки нашего организма. Каждый раз, когда мы ложимся на подушку и погружаемся в блаженный сон, исключая кошмары, мы смываем с себя токсины, которые могут накапливаться в течение дня. При достаточном количестве сна мы можем иметь более быстрые рефлексы, ясность ума и просто чувствовать себя лучше. Так что, если вы смотрите это уже далеко за пределами вашего времени сна, то после этого видео вам пора спать. Четвертое. Регулярно занимайтесь спортом, жизнь может стать самотошной и напряженной. Но это не значит, что мы должны пренебрегать своим здоровьем. Преимущества физических упражнений могут проявиться, если мы будем регулярно заниматься спортом каждый месяц. При физических упражнениях в нашем организме выделяются особые эндорфины, которые снимают стресс и повышают настроение. Поэтому физические упражнения могут стать ценным инструментом, когда вы чувствуете тревогу или депрессию. Я знаю, бывает трудно даже встать с постели, когда мы чувствуем грусть или тревогу за свой день. Но если вы найдете в себе силы заставить себя встать с постели, даже в буквальном смысле, это уже большой шаг к улучшению самочувствия. Следующий шаг – потолкнуть себя на велотренажере внизу. Пятое – сделайте общение частью своего распорядка дня, когда мы отвлекаемся или заняты. Мы можем забыть об общении с теми, кого мы любим. Независимо от того, есть у нас друзья или нет, лучше всего выйти на улицу и немного пообщаться. По данным Национального института здоровья, социальные связи могут помочь сохранить здоровье и продлить жизнь. Ученые выяснили, что наши связи с другими людьми могут оказывать мощное влияние на наше здоровье, как эмоциональное, так и физическое. Итак, станьте волонтером в организации, которой вы неравнодушны, позвоните маме или давно потерянному другу, присоединитесь к сообществу таких же людей, как вы. Вы даже можете оставить комментарий ниже и пообщаться с коллегами по Немиркиновидению. Мы здесь, чтобы слушать. Что бы вы ни делали, лучше всего открыться и выразить свои чувства кому-то, в том числе и каналу Немиркин. Шестое. Думайте, прежде чем действовать о боже. Как много из нас вскакивало и выбалтывало первое, что пришло в голову от волнения. Как в тот раз, когда моя подруга рассказывала мне о потере своей золотой рыбки Крекерс, и я воскликнула «Крекерс». Тот самый сырный? Только я? Да. У нее не было никаких крекеров. Я имею в виду, не для закуски, по крайней мере. Не надо их снова путать. Дело в том, что мы можем действовать раньше, чем думать когда нам сначала нужно успокоить свои сильные эмоции, прежде чем начать действовать. Иногда, даже не обработав просьбу или комментарии, мы заполняем пробел тем, что, по нашему мнению, имеет в виду кто-то другой. В моем случае я подумал, что она сказала «Мы купили крекеры «Золотая рыбка», но на самом деле она сказала «Подготовка к похоронам моей золотой рыбки «Крекерс» уже началась. Вздох, я слишком часто ем поздно вечером». Но часто люди могут интерпретировать что-то, сказанное с нормальной точки зрения, как нечто жестокое и намеренное из-за наших собственных негативных чувств. Поэтому прежде чем действовать, лучше подумать и обдумать, что на самом деле было сказано. Седьмое. Присутствуйте в моменте, это поведение не всегда легко превратить в привычку. Мы можем часто размышлять о своих заботах в течение дня. Эти переживания могут вызывать тревогу и накапливаться. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на одной задаче за раз. Если вам трудно, попробуйте обратить внимание на физические ощущения вокруг вас, на то, что вы чувствуете – запах, вкус, слух. Это поможет вам вернуться к реальности и успокоиться. Восьмое. Сделайте перерыв и займитесь самопомощью. Поздравляем! Просмотр этого видео является частью практики ухода за собой и релаксации. Ах, спокойствие от изучения привычек для улучшения эмоционального состояния. Вы чувствуете это сейчас? Когда жизнь становится слишком напряженной или сложной, важно сделать перерыв и заняться любимым делом. Если это просто просмотр нескольких видеороликов на YouTube в тихом одиночестве – вперед! А если это расслабляющая теплая ванна с пеной – включите воду, потому что пришло время уделить немного времени себе. Если вам все еще кажется, что ваши дни слишком заняты, вы можете просто попробовать сделать глубокое дыхание и снизить частоту сердечных сокращений. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Девять. Не делайте социальные сети привычкой, как бы вам не нравилось бездумно пролистывать и нажимать кнопку «Сердечко» на сообщение друзей в социальных сетях, выкладывать фотографии своей еды, прекратите. Вы заставляете меня голодать и постить смешные мемы целый день. Ну, это довольно забавно. Но, как бы вам не нравилось проводить время в социальных сетях, это не всегда полезно для вашего психического здоровья. Я имею в виду, подумайте об этом. Вы часто сгорблены и зажаты, уставившись в маленький экран. Всем прямую осанку. Прямая осанка. Мало того, люди часто сравнивают себя с отфотошопленными знаменитостями с нереальными жизнями. Кроме того, слишком много одного может быть плохо, а в данном случае непродуктивно. Поэтому лучше не превращать социальные сети в привычку. Использовать их экономно, чтобы время от времени постить и просматривать мемы. Я полагаю, что с мемами хороший смех никогда никому не повредит? О, старые привычки умирают тяжело. 10. Питайтесь здоровой пищей, я знаю. «Иногда я тоже ничего не могу с собой поделать. Иногда мне просто хочется перекусить». Ну, не упоминайте о крекерах. Лучше двигаться дальше. Но здоровое питание помогает не только мозгу, но и телу. Так что пока полегче с перекусами. А вместо этого признайте, что вкусная листовая зелень и яркие фрукты только улучшат ваше хорошее настроение. Для начала вы можете попробовать включить в рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Исследования показали, что эти питательные вещества восстанавливают структурную целостность клеток мозга, необходимую для когнитивной функции. И это может повысить ваше настроение. Эти питательные вещества обычно содержатся в орехах, льняном семени и рыбе. О-о! Кто-то сказал рыба? Вы имеете в виду золотую рыбку? Кстати о рыбе. Я сейчас вернусь. Хе-хе. Супер спасибо, что смотрели и узнали больше о психическом здоровье и психологии Немиркина. Какие привычки вы будете внедрять? А в каких вредных привычках виноваты вы? Дайте нам знать в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку Мне нравится и поделиться этим видео с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, спасибо за просмотр. Супер спасибо за просмотр!